Забрал 150 Ледобор Морайс Дридж Сегодня будем испытывать. Очень хвалят. Ледобор Финское производство. Лунка 150 Модель Финол. Такие очень забавные ножи у него. Как в общем смотрится бур. Ладно, сегодня на рыбалочке посмотрим. Внешне, конечно, очень надежно смотрится. Так, такой брутальненький, без лишних, без ничего. Значит, из трех частей состоит. Округлые ножи. Ножи, правда, напугали. Стоит, говорит, порядка двух тысяч только на него. Ну, ничего страшного, как говорят. Вещь, она и в Африке вещь. Начали испытание бура. С сверлением С правой стороны по часовой стрелке. для эксперт про. Да, самый совершенный бур на сегодняшний момент. Офигеть, да? Бурение по часовой стрелке. По сравнению с нашими бурами, небо и земля. Да. Это просто И самое главное, когда будешь по часовой стрелке с несоосным буром, получает тренировка сердечной мышцы. Вот. Есть вещи, да? От которых просто испытываешь удовольствие от использования. Блин, когда Это самое твое ценное приобретение за последние несколько лет. Смотри, ты можешь... Ты можешь... То бишь, ты вообще нисколько я не давишь. Не знаю, и заметьте, работают две руки. Не одна рука, как у русских, а две руки, правая и левая. По часовой стрелке тренируем сердечную мышцу. Офигеть. Весь бур практически уходит.